Здесь происходит приемка молока, исследуется все сырье, которое приходит на курское молоко. Каждая партия молока исследуется на такие показатели, как плотность, кислотность, массовая доля белка, массовая доля жира. Каждая партия молока исследуется обязательно на наличие антибиотиков или их отсутствие. Если такое у нас бывает, то мы сразу это молоко возвращаем поставщикам. На сегодняшний день компания «Курское молоко» является одним из ведущих молокоперерабатывающих предприятий в нашей области. Вот. Оно оснащено современным передовым оборудованием, представляющим собой систему, которая позволяет принимать и перерабатывать 160 тонн молока ежесуточно. Продукцию, которую мы выпускаем, это классика творог, молоко, сметана, кефир а также кондитерские изделия. Сырье, которое мы используем для нашей продукции, это исключительно натуральное коровье молоко высшего сорта. Но качество стабильное и высокое достигается у него есть системой контроля всего производственного процесса, начиная от входящего сырья, заканчивая готовой продукцией.